Ну что, мужики, апгрейд на наклейку за 50 миллионов рублей, 713 тысяч долларов. Это можно увидеть только на канале Человек. Будет жестко, поехали. Мужики, здорово! Прошу прощения, ролик будет без вебки. Кейс дроп 25 тысяч рублей. Сразу попрошу ролик лайком поддержать. Да, это не прокачка подписчика. Естественно, вы поняли по названию. Но, чтобы они были, нужно поддержать этот ролик лайком. Произошла следующая ситуация. В предыдущем ролике мне выпал вот такой вот нож за 309 долларов. Я хотел его разыграть между вами. Но то количество лайков, которое я попросил набрать, мы не набрали. И я, честно ждал в промежуток этого времени мне пишут админы типа человек привет а давай-ка запишем ролик ты уже нас снимал но ну, а сейчас запишешь уже официальный. И я такой ну ребят круто но есть просьба а вы видите ко мне на карту деньги за вот этот нож ну и соответственно плюс оплата за ролик они согласились и это мега крутые условия потому как ну вы сами понимаете что сейчас у меня идут прокачки подписчиков и они нифига не дешевые поэтому деньги мне как никому нужны собственно за этот нож деньги мне вывели плюс Дали баланс, плюс заплатили за ролик. То есть все отлично. Мало того, на сайте есть рефералка. Ссылочка будет находиться в прикрепе. И перейдя и зарегистрируясь по ней, ты получишь 25 халявных центов. Поэтому все в твоих руках. И признаюсь честно, я не знаю, вывод здесь без депа или с депом. Но тем не менее, если есть какой-то прям дешевый кейс, можешь открыть. Выпадет за задепаешь, выведешь. То есть в принципе все будет. Помимо всего прочего, есть фрикейс. Также будет промик именной на халявные процент к депу. Ну что, 350 долларов за время моего отсутствия сайт преобразился. Но, ребят, последнее время начал клянчить лайки, да? А почему нет? Еще раз скажу, пожалуйста, лайк поставь, ибо если на канале не будет подобных роликов, если вы их не будете лайкать, не будет прокачек. Ну, то есть мне нужны деньги, я говорю вам открыто. Короче, сайт преобразился, добавили ножевые кейсы, армейские запрещенные засекреченные тайны, это все ясно. Дальше есть, естественно, бюджетные кейсы, а премиум кейсы, это мы все с тобой видели, короче, сделали такие серии лимитированный ледниковый период, но Самое дорогое и самое интересное, что тут есть Это ножевой кейс И, конечно же, кейс вот такого вот Агабена Плюсом, эвент у них не закончился И не забываем, что есть шанс все-таки Дойти до самого дорогого скина Который здесь дается за 30 левел Вп Великий Демон, стоимость которого 437 баксов Мне еще нужно 15 левелов до него И, в принципе, за сегодняшний ролик Есть шанс, что дойти все же получится Не будем сразу тратить много денег А потратим все И сразу кейс Агабена Который тут, ну, один из самых дорогих если мы не берем во внимание на живой кейс. Бля. 305, ну мы же, а, мы в небольшом плюсе, пойдет, пойдет, ладно давай сразу еще один кейс Гейба, только я звук отключу, потому что звук на наушниках он тут есть, может быть по микрофону так, звук оффнул, кстати, вот этот скин, прямо с завода, он только один он мне дропался два раза, прикинь, я вот в ролике открывал, по-моему, 5 браво кейсов из двух браво кейсов мне выпала океанская пена, прямо с завода, если не смотрел, то ролик посмотри, А ага, Бен, кейс, давай одну штуку с тобой мы откроем, кейс дроп, кстати, неплохо показал себя все-таки в предыдущем ролике. Скажу, и огненный змеи, но хрен там 241 бакс Неплохо, 447 на балансе Тем временем по ивенту у нас как дела обстоят У нас почти 17 уровень И есть бесплатный кейс и, кстати, ивент тут очень офигенно тебя бустит Потому что награды крутые Даются достаточно недешевые кейсы И у нас сдался кейс Блин, ну, злобный даймэ дайма, ну, типа такой, А, 7 баксов, забираю свои слова назад Все-таки это халявы, неплохо Сайрекс за 17 баксов, но ивент на самом деле Относительно других сайтов пойдет Это прям годно, то есть они на награды здесь не скупятся Ну и справедливости для все-таки Так о, погоди Я нож, который у меня на сайте был Я его не продал Ребят, будет сегодня контент Сегодня будет миллион просто этих гейб кейсов Поэтому это дело мы все продаем У нас 784 доллара Кейс гейба 5 штук 749 Нет, но ну, откадал Человек-человек Мы тут делаем Тем более админы дали добро Поэтому why not Сегодня вообще можно максимально рисковать Если в, в прошлом ролике еще у меня очень жалость То неплохо океанская пена Еще одна 862 доллара пойдет 800 97 ну и вот если в прошлом ролике очко жим-жим делала то в этом уже нет потому что админ добродали. я а весь ролик это буду говорить что потом не встречались индивидумы, которые в комментариях будут мне говорить что типа ой я человек ну говорю все как есть если в прошлом ролике был наоборот сегодня иначе идет э, ролик, поэтому короче все вам объясняю. 840 долларов давай-ка мы на ножевой а подожди то есть гейп кейс который здесь находится он реально самый дорогой ибо ножевой стоит дешевле но сайт сегодня full проверку проходит поэтому погнали сразу 6 ножевых кейсов все-таки надо еще что очень дешевое попробовать, потому что что-то как-то мы не открывали дешевые кейсы. О, блин, ну здесь не о чем доплера, ну да, очень дешево 800 долларов. Это очень дешево 800 долларов. А, ланенько, ланенька, ланенько. Давай очень дешевое откроем. Дешевое за 13 долларов. Ну типа для меня и относительно моего балика это дешево. Ну ты понимаешь, да, прекрасно. Чуть объясняю. Это фарм кейс. О, здесь типа либо нож, либо шириб, да. А, кстати, неплохо два камуфляжа и красный скин и Кримсон Веб 162 бакса. Слушать, вроде бы как -то кейс тоже выдают. Но опять же, если предыдущее прям была максимально честной, но здесь админы уже понимают, что у меня за аккаунт, поэтому, ну, типа на 800 баксов, опять же, то есть было, 350 же было, э, по-моему, 350 баксов, э, и мы еще и продали нож, то есть плюс-минус крутимся в одной сумме, и ничего сверхъестественного прям пока что не получаем. Кстати, вот этот кейс Гагабена, он э, достаточно не наполненный, то есть здесь... Не знаю, можно ли этот кейс назвать формовым, ну да, наверное, все-таки зубки игры здесь, но опять же, не так много скинов и нет ширпа, то есть самый дешевый скин, который может тебе выпасть, давай чекнем, это бум за бакс, за 121 бакс, это неон за 76 и в принципе за 88, то есть минималка 76 долларов с этого кейса, не так уж и плохо, откровенно. То есть, кейс 144, минимум ты получаешь... А, ну, нет, что-то я не туда, меня поперло. Все-таки у меня сейчас э, почти час ночи, и время дает себе знать. Кстати, ни одного ножа нам пока не выпало, но ладно. С учетом того, что нет ножей, скины э, дропаются неплохие. Эвент. У нас почти 22 левел. Что мы пол. Редлайн. Блин, но ну, награды тут реально офигенные. 20% на пополнение. Интересно, вот балик 15, можно получить... Wine. Ух ты, кейс за 29 долларов, здравствуй. Ко мне, пожалуйста, ко мне. One shot, one человек. Давай, погнали. А, кстати, есть за 400 долларов, но, эм, ну слушай, эмочка была бы, ну окей, не Калаш, Калаш пойдет с тем учетом, что повторюсь, это с айвент, это фриш, это фри 32 доллара. Блин, эвент офигенный, эвент офигительный. У нас еще Родлайн, его также можно продать, потому что вроде бы я его не продавал, да. 36 и того у нас почти косарь баксов. А что тут по апгрейдам? Они добавили апгрейды, я не видел, как это все здесь выглядит. Самое дорогое, что тут есть, нет? Мы это с тобой проверим. Бля, помнишь КБшку, да, когда у них за лям продавался ширп? Здесь цены, я так понимаю, ну, то же самое, что было на КБ, но это прикольно, скрафтить нож. Слушай, это 141 тысяча долларов, я не знаю, сколько это в рублях, я сейчас, прям сейчас переведу на калькуляторе, но у меня с математикой проблемы, врать не буду, скажу, как есть. 141 тысяча, ё-моё, блин, это 10 миллионов, нож за 10 мультов. Обычно на моем ролике, знаешь, байты. Но тут реальный нож, блин, за 10 мультов. А если мы возьмем, ну, типа, подешевле, знаешь. Чуть-чуть чуть подешевле. Фейт, ну да, понятно. Ну, не фейт может быть. То есть там же градация по самому фейду, по самому градиенту есть. Хорошо, давай возьмем, не знаю, 3000 баксов. Ну, и 30 тысяч долларов. Что-то мне не да. Вокс, понятно, стикер, ясно. Но есть стикер за 713 тысяч долларов. Это очень интересно. Я не знаю, сколько это денег. 713 тысяч баксов. Это 51 лям. Но, типа, может быть такое, что маркет. Запросы идут на маркет, либо какую-то другую площадку. И ребята, которые выставляют вот такие скины, короче, это все попадает сюда. но это прикольно. То есть, той же мне нравилось, потому что, ну, типа, был ширп-залям. Здесь есть наклейка за 50 мультов. Ой-ой-ой, понял. А, мы награду не собрали. Подожди, вы открыли новую награду. Так я же ничего не открывал. Аааа! Стой, нет, я открыл награду в сезонном, вы открыли новую награду в сезонном. Так, а как ее? Я что-то не забрал, что ли? Подожди, я по-моему что-то мне написано, вы открыли новую награду. Но ну, у меня проценты здесь висят, наверное, оно... это, это про это. Это про это, а то про то. Блин, что за награда? Ну типа проценты я не хочу забирать. Можно забрать, чтобы у меня оповещение, конечно, не вылазило. Ну что, гоним дальше? Даю, моё, да не надо мне. Наверное, нужно проценты собрать. Давай соберем. Получить. Слушай, я не знаю почему, но у меня очень много наград просто открываются, их прям дофига. Короче, это были оповещения, нужно было просто их нажать. Вопрос решался очень легко. Так азимов кейс. Да, быстро откроем, просто посмотрим, выпадет ли реально какой-нибудь. А да, выпал. Nice! Nice! 104 бакса. nice Мне нравится. Не в прошлом ролике так жестко, все-таки не дропалась. Окей, а, кейс Гейбена. А, да, fast открытие. Fast открытие 899 долларов. Но ну, мы его брали нафиг. Fast открытие 899 баксов. Бах. Ну, кстати, все, человек у нас сливать. Здесь только океанка. Да, у нет-нет, э, начинает сливать. Сразу идут, э, собственно, вот эти вот оповещалки, что мы там достигли какого-то определенного. Левла Азимов, здравствуй. Нож было бы вкуснее и интереснее. Ну ладно, 860, у нас 900 долларов. И event, э, сайт нас оповещает, что мы что-то открыли. Азимов мы открыли прекрасно. Это просто замечательно. Продаем. Слушай, можно реально попробовать все-таки апгрейд? Я э, хочу сегодня пожестить, ну и типа сделать, знаешь, апгрейд на наклейку за 50 мультов. Это нереально, ну типа такой наклейки нет, ее просто в на маркете возможно, но тем не менее попробовать хочется. Сейчас я попробую скрафтить э, за апгрейд 500 баксов. Баланс нельзя то есть нам нужен скин ага ну, окей не давай тогда возьмем скины вайнот uh, окей открыть кейс Контрактов тут, кстати, нету. Ну, слушай, может, там где-то был переключатель на баланс, просто я его не увидел. Но если скинами, то давай скинами, почему нет? Дигл. А, оху... <coughs> Я не матерюсь в своих роликах, но иногда вылетает, поэтому ты меня извини. Я их продал. Блин, подожди, ну, до... нет переключалки на баланс, реально? Не, переключалки на баланс нет, понял. Косарь баксов. Так, мы тогда открываем сейчас и, собственно, оставляем скины. Главное, по привычке не нажать продать. Так, это все дело мы оставляем и сейчас просто будем долбить x2. Хочется посмотреть, как работают здесь обгрей Так, поехали, апгрейды. Самое дорогое, что есть, дигл за 257 баксов. Мне интересно, какой будет процент ä, на вот эту вот наклеечку. 0,03. Это прикол. Не, ну я скрафчу. Я точнее за апгрейжу сегодня. Так, попробуем 60 долларов сделать. В принципе, 38%. Ну, прокрутка, дефолт. То есть здесь ничего сверхъестественного. Они велосипед не стали придумывать. Это заход. Так, сушика, сушика. а это не дурно, это прям вообще не дурно. Не, давай-ка мы все-таки сделаем, я хочу немного подслить шансы, чтобы в дальнейшем оно давало. И оно делается, этот апгрейд елки-палки, дел... наклейка за 50 миллионов рублей зайдет, да? Реально? Не, пофигелось бы оно зашло. Ты проиграл. Ничего удивительного нет. А давай дальше. Еще раз. Не, сегодня будет много. Я хочу подслить просто шанс. Давай сделаем на драгонлор апгрейд. Не, ладно, делаем контент. Подожди, делаем контент. Где это Вот, самая дорогая. 50 миллионов рублей. Это не байт названия. Мы реально пытаемся выбить наклейку за 50 мультов. Так, окей. <с2> блин. Слушай, а, я сейчас хочу а, слить еще один скин. И вот это, в принципе, можно смело делать x3. Может спокойно зайти. То есть у нас были сливы, наклеечка, конечно. Почему она такая дорогая, блин? Какой гений выставил ее за 50 мультов. Мне интересно посмотреть лицо этого человека. Я проиграл. Жалко, обидно, но окей. А, у нас в любом случае 600 баксов. Если мы делаем, допустим, ну, 700. То есть мы слили. В теории 23% оно на спокойно может зайти. Мы подслили скинов. Здесь прямо на спокойнике может залететь. Так, неприятно этого. Ну слушай, чем больше сливов, тем больше шанс, что заапгрейдим нож Я думаю, ты это прекрасно понимаешь И объяснять тебе это не надо Давай попробуем косарь Опять же, шанс, что косарь зайдет есть Сливов было много Но... Слушай, он зашел Он зашел Он реально зашел Косарь 1600 долларов. Так, тогда мы сливаем этот нож. Слушай, делаем контент максимальный. 0.8. Я все-таки сказал, да, что админ дают возможность, дают добро делать а, подобную горязь. Поэтому будем делать. Давай зайди 0.08, я вообще за стул здесь упаду. Блин, ну... Ну типа реально чуть-чуть не дотянуло. Я думаю, ни один сайт с кейсами полляма не выйдет. Ну жизнь, пацаны. Так, делаем косарь 800. Шансов побольше, огненный змей, статрековский. А после полевых испытаний за 1800 баксов. А это все, да, наделались? Понятно. Но ну, если б не админы, такого бы не было. Поэтому спасибо, блин, ребят. У нас остается 133 доллара. Я не знаю, куда их на самом деле инвестировать. Давай попробуем Огненный Дракон. Кстати, у нас в Эвенте, по идее, должен уже бесплатный вот этот кейс быть. Блин, Эвент дает возможность бесплатно открыть кейс за 99 баксов. Это что-то новенькое. А, кстати, я думал, будет Юспик, но 142 бакса. Подойдет, подойдет, пойдет Эвент. А, блин, апгрейды не в счет идут. Слушай, я думал, апгрейды тоже засчитываются. Ладно, у нас 176 долларов. Мы, в принципе, можем открыть на живой. Да, поехали. Это просто будет бесконечный ролик. Я хочу сейчас попробовать заапгрейдить эту всю историю. Ну, типа, мы нормально слили. А сейчас, в теории, должен зайти абсолютно любой апгрейд, на любом шансе. Ну, конечно, не на полмиллиона, но на x4 хотя бы должен. То есть, ну, даже так, 350 баксов поставим. Оно зайдет 25%. Но на самом деле 99, что оно зайдет, потому что были сливы. Здесь я не сомневаюсь. Или... Ну, Да. Понимаю примерно, как работает система на уже любом сайте, ну... На Балике было 350, ну, мы, конечно, продали нож с инвентаря, но по Балику было 350 баксов. Если мы сейчас сделаем 700 долларов, это бэкается, грубо говоря, нож, который был продан, и изначальный баланс. Проверяю. Оно не заходит. Да? Или остановится. Прокрутка байтовая, короче, 33 доллара остается Это не очень хорошо Ребят, наоткрывал еще немного кейсов По итогу осталось вот что Ну, то есть там уже ничего интересного не было Ивент, блин, мы, к сожалению, не прошли Блин, но тем не менее, да, как вы поняли Админы сегодня сделали день и дали возможность Попробовать заапгрейдить, блин, наклейку за 50 миллионов рублей А в целом с балика 350 долларов и ножа У нас получилось сделать 1600 долларов То есть на балике лежало 1602 ножа И не получилось сегодня дойти до наклейки за... 50 миллионов рублей. На этом все. Ссылочка на сайт будет находиться в прикрепе. Она, напомню, будет халявная. Всем огромное спасибо за просмотр. И также поддержку в виде лайка под этим роликом. Увидимся в новых роликах. Ждите, скоро опять будут бомбезные прокачки. С вами был Человек. До новых встреч. Пока.